Так слушай, Нина, вот, так работал у меня такой Лёшка, пиноблок у меня ложил, сучара, вот, пошел на обед и скрылся, все, ушел с концами, а попросил до этого, но вышел работать, я ему о вас ждала все дела. Ну так. Да, Лёшка, я знаю, у него погремуха есть, ну, прозвище, это Чернобыль. Не знаю, почему такой слезняк, слушай, оказался. Я через свои связи везде все искала. В пирожковых, в этой, в трампунте была, в МФЦ, в клубе была, везде была. Вот, сейчас хочу крутым это обратиться, ну, к Ореховским. Но это да какое НКВД вспомнила Советский Союз? ЛГБТ, сука.